Привет, это опять рубрика «Прокачка подписчиков на 2000 рублей». Вы говорите, что это немного, что человек жадничает, а я вам и ничего не должен. У меня даже денег на подстричься нет, посмотрите на мою шевелюру, которая уже месяц не сбривается. Так что 2000 это большие деньги, плюсом ко всему, естественно, в конце победитель всей прокачки получит 20 тысяч. если ты не знаешь правила, то мы сейчас тебе их напомним.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 По истечении 10 роликов, тот подписчик, который выбил дропа на большую сумму, чем другие участники, получает специальную прокачку от человека: прокачку на 20 тысяч рублей. Всем участникам удачи, а мы начинаем. Приятного просмотра! Единственное, о чем я вас реально хочу попросить, ребят: накидайте больше лайков, пожалуйста. Это огромная моя лично к тебе просьба. Делаю прокачку 5 участников и среди тех, кто НФТ купил, 5 среди моих всех рандомных подписчиков. Поэтому просто, ну поддерживайте. Держите меня лайком, и прокачек будет больше. Не будет просмотров, не буду я больше прокачки делать. А то делаешь, делаешь много-много, и вот э, от вас лайков нет. Да, буду кренчить лайки и плакать, но приятного вам просмотра. 5 минут 20 тысяч на кону. Погнали, и приятного тебе аппетита, если ты кушаешь. Поехали. <свистит> Мы пока с подписчиком не связывались, сегодня Майкс я не показал Момент оплаты, если вам принципиально Могу это записывать, ну то есть бабки мои я закидываю На свой аккаунт, потому что шансы у меня выше Ни ссылок, ничего нет, ролик Реально не рекламный, но здесь есть промики На которых я получаю процент Плюсом ревка у Майкс прикольная, деньги Отсюда можно выводить, ну короче вот промики Кому интересно на 40%, на 35% Огромное спасибо, что используете Потому что реально отсюда можно прям выводить Ну удобно, вот я уже заработал 10к с этого немного, но тем не менее, короче держите, если вдруг кому пригодятся. На 40, на 35, на 30 процентов спасибо. Небольшая минутка рекламы промокодов от человека. Ну что, мы созвонились с подписчиком. Его зовут Дмитрий. Дмитрий, можешь поздороваться. Лет, Ютуб. Ура. А, сколько тебе лет? 24 Сейчас хочется сказать, потому что, ну, вот, в основном, да, с кем я общаюсь э, в жизни И все говорят, типа, вот, тебя смотрят только дети А меня не только дети смотрят, это приятно, Диме 24 года И Дима, собственно говоря, купил NFT и сегодня участвует в прокачке Дмитрий, вы рады? Абсолютно, ребята, прям коллекцию Тебе э, поаплодирую я и еще тысячи человек, которые смотрят ролики, потому что канал на дне Ну что, мы начинаем, собственно говоря ту <связанное слоя> Довольно-таки частая проблема, когда после открытия ни одного десятка кейсов у тебя остается очень много кс вещей. Эти вещи ты хочешь поменять на что-то крутое. Я, например, хочу открыть кейс за 48 тысяч рублей или на какие-то крутецкие перчатки за аж 141 тысячу рублей. Помощь тебе придет сервис под названием SwapSkins. Помимо всего вышесказанного, здесь можно менять кс вещи на кс вещи, дота вещи на дота вещи, кс вещи на дота вещи. Ну, в общем, ты понял. Сервис реально удобный. А Особенно, если у тебя в инвентаре залежалось очень много скинов, ты сможешь взять какой-то один или даже несколько крутых ножей или даже драгонлоров. Плюсом ко всему, у тебя есть вот такой промик. Вот этот промик, который дает скидку 1% на все операции на сваб скинсе Сервис крутой, ссылочка на него будет находиться в прикрепе, а мы едем дальше. Меняй широпотреб на драгонлор. Дима, еще раз, включу вопрос, правила ты помнишь, правильно? Да, абсолютно. Мы запускаем правила и... Сразу начинаем. Дима, что мы открываем? Так, намер запущен, так? Да, да, да. А -а -а. Давай он кальянный, хукаха, кальянный. Где и он? Бля. А, вот. 99. Да. Сколько раз? Давай, штучки 3. Штучки 3. Но Дим, блин, надо как-то. Ой, как это все близко. Надо как-то побыстрее, потому что я переживаю, что. Где, бля скины? Я одолил экран, и скины пропали. Нормально. И что нам выпало? Ой, механа пушка. Это, кстати, неплохо. Что делаем? Что оставляем? Что продаем? Дикл продай с Глоком. Ага, дальше. Так. Выходим. Давай. Да. Ага, что дальше? 1800. Давай Ниндзя Кейс попробуем один. Ниндзя Кейс. 647. Одна штука? Да. Дмитрий у нас сегодня завозит контента. Минута прошла, в принципе, минута 100 рублей в инвентаре, ну, может, сейчас будет Майс, эмочка Хорошо, хорошо 200 рублей Я думал, она будет стоить дороже, Дима Что делаем дальше? Ладно, так, давай оставим ее угу. Выходим? Да, да Так, и на Кока Кейс Так, у нас 1162 рубля Да, можем открыть что-то дорогое, закончить На этом ролик, ну, не знаю, смотри сам да, я думаю, что мелочится. Вот, э, вот этот кейс 959 рублей. 959 да. рублей? Да, а, наверху. Наверху. Да, вот а, вот. понял. Мы открываем его. А, да. Так, ну этот ролик, наверное, будет очень быстрым. Сколько? Запись идет, наверное, минуту... Блин, две минуты. Так. Ой. Ой, ну стой, Есть! Есть! Хорош. есть! Хорошо! Есть, да. Касание. Он у меня есть в инвентаре, а да. вот, будет видимо второй. Что делаем? 200 рублей. две а руки пойдет. Так, две соточки. Вот, э, overdrive. Overdrive. овердрайв. Это, овердрайв. Это где, это что? А, Ле overdrive. вот, да-да-да, абсолютно правильно. Блять, open case на две минуты. Вот реально, Дима уложился, еще осталось время. Я почему-то думал, что будет по-другому. Сейчас еще перчи. МК блядь, неплохо! Хорош. Хорошо! Хорош. Хорошо! Нормально. Так, мы это все оставляем. Итог, итог, да. А, все, таймер закончился, это... Ну, Дмитрий, финиш. я поздравляю, ты единственный человек, кто, наверное... Ну да, кто уложился прям за 2,5 минуты. Стоп, 2,5 минуты, то я там дальше проговорил. По итогу, что мы имеем? Контракт. По итогу мы имеем 4 скина в общей сложности 1748 рублей. А я че? неплохо. Мы это все забираем, верно? Да. Вот. Ну, ты мне, естественно, напишешь через 7 дней, так, вывод предмета Ты мне напишешь через 7 дней, как все это анлокнется, и мы это выведем Договорились? Конечно Ну, все прекрасно Спасибо тебе огромное за участие, и реально, блин, мы сегодня поставили рекорд Окуп, а, ну подожди, мы же окупили, а нет, мы ушли в минус на 300 рублей Минус на 300 рублей за 2 минуты, в принципе, неплохо Так что, все, кто будет участвовать в прокачке, давайте, делайте контент Открывайте дорогие кейсы, и э, бейте рекорд Димы за минуту, собственно говоря Говоря, закончите мне ролик. Дим, еще раз спасибо. Хочешь что-то сказать? Китая речь, вдохновляющую. Думаю, еще раз пожелать всем ребятам приобрести коллекцию и тоже залететь в Видик. Вот так. Всем спасибо. Дима, еще раз спасибо. До новых встреч. И мы прощаемся. Скины пришли. Мы с Димой смотрим цену. Механа пушка 153, МК 190, Калаш. 1100 и вот это МК290 Ну, по итогу мы смотрим прайсы сайта Там что-то 1748, по-моему вот Ну, вот такие цены вышли Еще раз всем спасибо, сейчас будем подводить итоги Вот такой получился видос Реально подписчик за 2 минуты 10 секунд Потратил 2 человеческих тысячи рублей Дима, тебе привет, еще раз спасибо за участие а Сейчас вы на экранах своих видите всю таблицу рейтинговую Осталось у нас 6 прокачек и на этом рубрика завершается, дальше мы созваниваемся со всеми абсолютно подписчиками в Дискорде и уже подводим итоги. Еще раз спасибо за лайки, кто поставил, за комментарии, за поддержку. Вот я сейчас, знаешь, хочу запустить эксперимент, наверное, это говорить надо вначале, что вот у нас будет, ну, от 10, ну, ладно, да, 9 тысяч просмотров на этом ролике. И вот если каждый, кто посмотрит, поставит лайк. Просто посмотреть, что из этого получится. Ролик реально наберет огромное количество просмотров. Поэтому, пожалуйста, помогите бедному человеку. Буду плакать, буду бить, все равно тебе галить. Всем спасибо, это был я. Всем до новых встреч. Увидимся в новых прокачках и open кейсах.